С отчетом о проделанной работе а за их время и для вопросов, которые будете вы им задавать, они будут вам отвечать для работы. И по традиции, по традиции у нас здесь есть новоиспеченный такой коммунист, хотим принять его в партию, подставлять нам свое сильное плечо. Это у нас и вручать вам билет будет символом Сергей Александрович. Значит, новоиспечённый наш мир Андрей Викторович. Прошу любить ангелы в нашей семьи. Он есть. Да. Мы рады вас приветствовать. Рады тому, что вы сегодня пришли, несмотря на жаркие денечки, которые выдались в это лето нам, да? Слава Богу, немножко опустила жара, поэтому а, уже более комфортно. А, мы, а, значит, объехали уже практически по Республике. А, буквально вчера мы были в Яшкольском районе, позавчера были в Городовиковском районе. Значит, э, два дня назад мы были в Черноземейском районе. То есть э, фракция КПРФ в Народном Курале парламенте республики Калмыкия. Согласно графику утвержденного... Значит, в парламенте выезжает ежемесячно на встречи с избирателями значит, и со своими союзниками и сторонниками. Значит, встречи эти являются традиционными, вы знаете. И с какой целью мы приезжаем? Для того, чтобы услышать, увидеть значит, все те проблемы, которые существуют у нас в районах, чтобы быть ближе с вами, чтобы знать ваши чаяния, проблемы и отвечать вот тем требованиям, которые предъявляются к депутатам законодательного органа власти. Для нас эта связь очень важна, вот, и мы очень дорожим вот такими встречами. Почему? Потому что это как раз голос народа, это то, чем живет и дышит сегодня значит, население Калмыкии. Если говорить о, об общей ситуации, социально-экономической, политической, политической ситуации в республике, то вы знаете из средств массовой информации, что ситуация у нас достаточно сложная. Вы сами значит, ежедневно видите, что происходит, все происходит на ваших глазах. Вот Уже практически 30 лет мы живем при новом строе, при новом режиме, и, к сожалению... Особо похвастаться нечем. Вот в 2016 году мы приезжали, когда шла избирательная кампания в Государственную Думу. Я помню, прекрасно были и в вашем районе. Значит, и задавали один и тот же вопрос. вот э, Хоть один социально значимый объект, объект, допустим, промышленного значения э, или сельскохозяйственного значения, построен в вашем районе? Это было еще в 2016 году. Заходите. Этот же вопрос я могу задать сегодня. Вот прошло пять лет с того времени. На сегодня ситуация изменилась. Мы стали жить лучше. Мы стали ли, стало ли доступным для нас качественное медицинское образование? Даже не то, что качественное, хотя бы первичная медицинская помощь. стала ли она, она нам более доступной? Стало ли лучше качество образования? Стало ли лучше социально-экономическое положение? социально незащищенной категории значит, населения. Все хуже. И я практически уверена в том, что вы мне скажете, что абсолютно нет. Да, и... что, что сидят, приять, нет? да получается, а вот... что, что хвастать-то особо и нечем. Да один, практически. Кинотеатр, который коммунисты не успели достроить, вот там Они достроили без сарая, без чего по 150 людей будут. Какие суды, а там без сараи, туалета нет, такого и все уже ничего не делают. Ну, вот, к сожалению. Честно, до сентября, не позже, там бригада меняется каждый день. Согласна. Ой, согласна. Я абсолютно с вами согласна, поэтому, а, если вот говорить об этой ситуации, то на мой взгляд, ну вот, на мой личный взгляд, что ситуация у нас в Республике катастрофическая. Иначе другими словами я сказать не могу. Получается, что законы не работают, то не получается, значит что, не выполняется. Те решения, кстати, майские указы президента, ну и многие другие решения, которые направлены на поддержку населения в условиях, вот сегодняшней ситуации, в условиях пандемии, когда спросить. это грозит, когда это грозит, а, значит, социальным взрывом. Ситуация очень сложная. По а, ситуации с ковидом, вот сразу я сказала, говорилось, мы, а, значит, предпринимаем все меры предосторожности, мы обязаны соблюдать э, все те меры, которые предписаны э, Роспотребнадзором. Но при этом у нас катастрофически увеличилась доля э, людей, которые сегодня э, заболевают ежедневно. Мы вот эти сводки получаем как э, с, э, с, с фронта. Фактически как с фронта. У нас э, значит, ежедневно Количество заболевших уже перевалило за 100 человек. Было где-то вот 15-20 месяцев назад, правильно, ежемесячно. А сегодня уже 100, 118, вот буквально позавчера было 118. Сегодня я еще не успела посмотреть. Значит, при этом доля тех людей, которые погибли, я на мой взгляд, погибли от коронавируса, да, уже перевалило за 400. 62 человека было вчера, я не знаю, сколько сегодня. 47 вчера 470 вчера, позавчера было 462. Значит, ежедневно умирает уже по 4 три по человека. 473. на сегодня. При этом, вы знаете, вот в соцсетях интересно, вот, по поводу количества мышек, которые мы получаем с, с официальной информацией. Буквально позавчера в соцсетях вот состоялся такой диалог. Молодая девушка пишет, в сводке написано, что умерло значит, 4 человека, а она пишет, что 8. Она пишет о том, что хватит врать. Да? А почему она значит, заявила, что ее мать умерла, и она была восьмой по счету в этот день? Вот и думайте, как верить этой статистике. Умножать ли на два или на три, понимаете? Женщина со слезами на глазах, значит, говорит, нет окулистов. Она уже ничего не видит, она обратиться никуда не может. Приезжает сюда, а здесь запись за месяц, за два. Нет кардиологов, нет значит, сосудистых. Нет онкологов, нет узких специалистов. Какие меры предпринимать? Мы поднимали эти вопросы значит, на сессии Народного хурала. Министр здравоохранения разводит руками. Мы говорит, ничего не можем сделать, потому что привлечь молодых специалистов в село, для работы в селе, даже при том, что существует программа «Земский доктор», «Земский фельдшер», когда им выплачивается миллион рублей и 500 рублей для среднего медицинского персонала. Молодежь не едет. Они говорят, зачем мне этот миллион, когда там нет условий жизни. Вот сегодня остро стоит вопрос воды. Вы знаете, практически во всех районах республики. А почему? Потому что качественно питьевой водой, вот по, данным, по последним данным, у нас обеспечено всего лишь 7,4% населения республики. На мой взгляд, это просто преступление. 7,4%. Вы же понимаете, что за этими цифрами что стоит? Здоровье стоит народа и нации. А остальные пьют воду, которая в лучшем случае техническая, а в худшем случае, вот как сегодня обнаружилось в Лаганском районе, вода даже технической ее отнести нельзя. И эта вода льется, значит, с крана. Цифры просто страшные получаются. А при этом у нас есть национальный проект «Чистая вода». 38 объектов э, должно быть по, э, в, построено по, э, по этому проекту. Выделены колоссальные средства. Где реализация этих национальных проектов? Я думаю, эти вопросы надо задавать власти. Более 10 национальных проектов по всем острым социальным направлениям у нас реализуется с 2018 года в стране. А в республике значит, с декабря 2018 года, с мая эти национальные проекты были заявлены, до значит, 2024 года. С тем, что мы сделаем прорыв в образовании, в здравоохранении, в демографии, в дорожном, в качественной дороге комфортная среда и так далее. Мы ощущаем на себе реализацию этих национальных проектов, которые, на которые направлены колоссальные средства. Я просто, вот, просто приведу примеры значит, объектов, которые должны быть были построены по этим самым национальным проектам. Казачик-одетский корпус, его реконструкция, и строительство дополнительных корпусов города Гордовиковский. По сей день не доведен до логического завершения. Две школы в Троицком и в Малых Дербетах говорят, что будут сданы в этом году. Мы посмотрим. Потому что детская поликлиника, которая в городе находится, не сдана по сей день. Хотя должна была быть сдана в декабре прошлого года. Дедовый дворец. Вроде хорошая затея. Он нам нужен Вот и слушайте, нас же не спросили с вами, вы понимаете? Вот ли, э, котов значит, искусственным, Слушай, с, с искусственным бога, льдом значит, в республике с резкоконтинентальным климатом, когда у нас э, температура доходит до 60, 62 градусов на, на солнце. Да? Это энергозатратное получается, э, предприятие. Затрачены колоссальные средства. Сегодня подрядчик ушел. В декабре еще 19 -го года должен был быть этот каток сдан. 20-го, 20, -го, 20 -го, При этом, значит, он не соответствует, хладоустановка, значит, оказывается, не соответствует требованиям. Не учли нашу жару. Мощности не хватает. <г gospel> ну и там есть моменты такие технические, которые а, Санал Валерьевич меня дополнил, вот по, конкретно по ледовому катку. Стадион Восточный, тоже колоссальные средства вложены были, помпезно был открыт и потом а, также закрыт. Почему? Потому что не соответствует техническим требованиям. нас же самая дорогостоящая энергетика, 10 рублей для юридических. Давали поручение и Ботороду Чию, и майора в Совет Федерации. Говорится, а он не там. Ни ответа ни привета. И вот буквально недавно, наверное, в новостях кто увидел, да, по-моему, сенатор с Дальнего Востока, да? да, поднял вопрос, даже он не наш сенатор, поднял вопрос в Совет Федерации, почему в Калмыке такой дорогой свет. А что мешало нашим депутатам в Госдуме, либо сенаторам, это поднять вопрос? Все хорошо, да. Тихо вода на дорожном да? Вот. А свет? А свет что у нас идет? Хлеб? Дороже. Теперь вот те северные районы, там стоят насосы перекачки воды. Дорого? Очень дорого. Вода полностью не поступает даже по каналам вниз до да, Кеневского района, потому что если она полностью мощность включится, да, мы просто без шинова останемся за свет на плате. Вот. Ну, в целом я к чему это веду. Народ у нас терпеливый, терпеливый да, но вот за эти 30 лет, что сейчас Единороссия и на России власти, они отучили людей ходить на выборы. Отучили на выборы и делать выбор, выбор. Пример такой, даже в магазин, когда идете, вы выбираете, что-то получше позже на рынке мясо спокойно не возьмешь. Вот. А вот, конечно, это выбирать, за кого голосовать, как жить. Потому что выборы приходят и уходят, а потом вам же с тем или иным депутатом вот, выбираете. И к чему я говорю? Вот, если бы у нас было побольше кабаде, в Урале, хотя бы 9 человек, не говорю, что в все 27, хотя бы 9 блокирующих э, пакет, мы бы все антинародные законы блокировали, потому что по закону... Одна треть либо вносит, либо блокирует принимаемые, принимаемые законы, да. И также даже та процедура разумная. Вот в прошлом составе вот, вы выбрали там в Вене России, они взяли богачеший пакет, и получается вот то, что получили мы, да, это повышение пенсионного возраста сразу. Потому что только две трети могли все это сделать. Мусорная реформа. Да, мусорная реформа. Принили, принили. И почему? Вот, вот видите, По да, все принили. эти а пилис, все пенсионные фонды не только деньги воруют, раньше к прямым да. получателям было все нормально, да. только деньги воруют. самое главное нам приезжал депутат Орехов Николай Васильевич. Да? Наша фракция в Госдуме уже давно внесла а, законопроект о повышении пенсии. Повышение пенсии, они а получается. Пенсионного Нет, нет... Э, по а, сейчас, так, да, не не индексировать пенсию, а повышение пенсии. Разница. Саму пенсию повысить, они а индексировать то, что есть у вас. Потом вносили они и никак не хотят принять. Да, и не примут, потому что их большинство. И вот для этого нужно нам... Э, Сейчас на этих выборах в сентябре, ну, просто изменить ситуацию, э, ситуацию да, в том Целу. плане, что людей э, попросить, чтобы они пришли на выборы. Пускай голосуют, там, за другие партии, там, все, они России. Но главное, чтобы пришли, потому что, это математика пятого класса у нас на выборах. Чем меньше пришло людей, тем у них те э, 30%, которые они э, бюджетники, они это сделают. Чем больше людей приходят, тем у них процент падает. Не важно, там, за кого только они за, за эту партию не голосовать, потому что бывает ну, уже. Ничего они не сделали за эти 20 лет, даже, даже <как> наши услуги. Если сделали даже долгострой, то мясокомбинат, ну, степи, сетки чинят, Все. Не работает. <как> Столько денег вали. вали. Вот величие. Сколько миллиардов, <как> тоже... Потому их уже, по-моему, разобрали уже. Тоже денег столько вывалили. Вопросы, да, зачем нам такая власть, которая столько обещает? И вот сейчас перед э, буквально выборами, сейчас вопросы будут давать э, э, детские посольства по 10 тысяч рублей, да, как путинские, да? Это опять же, ну даже получается подачка. А деньги раньше почему они животное так не делали? По почему раньше? Только во время пандемии, когда народ начал, э, был замкнут в, в, в своих помещениях, квартирах, сдобился. По, это, это началось, раз. когда человек был замкнут в пространстве, в доме, оздобился. И чтобы дальше купление увезти, увезти, надо было денег дать. Вот они дали денег. Ночек народ успокоился. Вот путем запугивания, через увольнение родственников, их самих, где-то подкупом, где-то уговорами, Уговаривают всех. Там 15 депутатов районных муниципальных образований, всех их подписать за Бату -Хасиков. Кроме этого еще и Кибурмский район, тут туда подтянулся. И выходит так, что все депутаты ну, этих районных муниципальных образований, независимо от того, коммунисты они, справедливорусы там, или единоросы, они все подписались за Хасипова. И, ну, Понимаете, а эти подписные листы, они даются у нотариуса. То есть вызвали нотариуса в выходной день. Подписали. Вот Я знаю, например, по Черноземельскому району у нас там было два коммуниста. И двое находились Больница. в республиканской больнице. Один, вот Чемид Петр Андреевич, он, он, не его уже нет. с нами не, не, не, нет, он был первым секретарем местного отделения. Приехали к нему, человек после инсульта, вызвали из больницы, спустились из больницы, посадили в машину, отвезли в Троицкое, где он дал подпись за Хасикова. А он спрашивает, а что, наши коммунисты не выдвигаются, что ли? Нет, не, нет, ваши не выдвигаются, ему сказали. Зам главы, администра... Зам главы района приехал такой, дальше, если я. И все, отец, я сразу вступил в партию после выборов в сентябре 19 года, я ну я, я, я, я, поскольку из рабочей семьи, отец у меня был следствием, работал в, в, в, в советской средствостехнике, может быть, знаете то, что у нас раньше была мощная синтез мощная организация. Он работал следствием, ремонтировал хировцы в коробочном цеху. А мама моя, она медсестра детского сада, многодетная семья, у меня еще два брата и сестренка, то есть у нас четверо детей и папа. Я решил вступить в партию, и поскольку посчитал, то, что КПРФ на сегодня единственная платформа, да, единственная площадка, которая может что-то сказать действующей власти, действ... ну, партии власти. И на сегодня я уверен, в том, что выдвинув такой большой список, наше руководство партии показывает о том, что мы не сдаемся, мы наоборот идем. и самое для меня важно, поскольку наше молодое поколение как-то отталкивается от коммунистов, отворачивается, да, я вот не, не понимал почему, а потом выяснилось что то, что это атрибутика, как, как будто это старое, не модно все это, но здесь получилось так, что есть такие коммунисты в России, это как Ступин, Енгельшиев, которые в мосгордуме сидят, тот же Бандаренко, они Стали показывать, демонстрировать коммунистов других. То есть новую волну, которые действительно идут. И эти ребята для меня, например, сегодня являются примером. Примером именно стойкости, примером защиты истинных интересов нашего российского народа. И я решил вступить в партию. Кроме этого, я возглавляю общественное движение на нашей Калмыкии. И очень хорошо сотрудничаю с каналом «Зан онлайн». У нас он есть он работает на территории Калмыкии, на такое, на, на, на население Калмыкии. И 27 тысяч подписчиков, что для Калмыкии это очень много. И путем этого канала, посредством этого канала у нас получается, и довольно-таки неплохо получается влиять на нашу власть. Я сейчас немножко вкратце, примеры проведу, как мы это делаем. Я здесь записал. Вот, например, даже вот недавно Немир не вот, не Галяевна только что рассказала про Ледовый дворец. По построили Ледовый Ледового дворец, стоит он, назвали его Джунгар, наименование такое, да, и чтобы запустить этот Ледовый дворец, чтобы лед стоял, необходима же электроэнергия, но в Листе нету таких, ну, если брать, ставить там какое-то потребление электроэнергии для льда, то на станции не, не, не удерживает. И решили поставить газопоршневую установку для водоподобудки электроэнергии. Подключили, сделали, все, стали проверять лед. Давление, зимнее давление, 3 килограмма в городе, оставили. Не, не, не опустили до двух килограмм, до полутора килограмм, как, как это делается обычно в летнее время, то только из-за этого льда. И получилось так, что стали все трубы газовые, поскольку они старые, проржавели, прокладки рассохлись. Был случай уже смертельный исход. Взрыв газа, человек погиб. Один человек погиб, Второй человек, человек сейчас находится под домашним арестом. По информации самих газовиков, в грунте уже, в некоторых местах, 5% газа в грунте. То есть получается так, что хлопнуть может в любое время и в любом месте. И вот мы, когда мы об этом узнали, что хорошо общественная идея что хорошо интернет, они нам пишут очень много обращений, любят ну, они боятся что-то сказать, скрывают, боятся лицо показать. Ну, может быть, те же самые работники Газпрома нам, нам, нам это пишут, естественно, под фейками. Да? Мы это проверяем или проверяем действительно так. Иногда вот, хорошо, что есть общественное движение, хорошо, что есть депутаты, мы к ним обращаемся. Они дальше пишут депутатские запросы, реакция идет. При, при ее публикации, когда мы придем общественность, народ на, на, на, на начинает вот. Поехали, сняли репортаж возле этого ледового дворца, сказали, выпустили на YouTube канале выпустили на других интернет-площадках. Через день объявления. Газпром-восределение лс понизил давление в городе до 2 килограмм. А зачем он сейчас обработал ледом? Зачем он нам? Касиков пообещал на форуме... Э ну, экономическом в Питере, что он его ведет до первого июля. А, ну зачем он летом жоп работал? Детский забава. Кому? Кому? Кому? Кому? Кроме этого. Кроме этого. По Поэтому ли для того есть 20 нечего окататься? А ну, 200 миллионов уже освоен. Денег нету сделать а, предомыру. Да. Ну. территорию благоустройство сделать нету. Заходят туда, не не могут. Как хотят? Что решили? Решили наши власти придумать. Вот Лукойл есть у нас с ними соглашение, да? Они дают гранты на Калмыки. Решили с Лукойлом договориться, вы нам даете деньги, скажем, вы у нас покупаете время на лед, мы будем бесплатно детей по этим, ну, как бы то, что вы оплатили, пропускать, но мы за эти деньги сделаем. То есть деньги уже оттуда берут, где то как бы. Дыды, И вот я говорю, вот вам пример, когда я, как общественник по обращению граждан, ну, среагировали и власти, ну, по крайней мере, мы снизили давление трубов. Понимаете, и, может, быть, может быть, даже чьей-то жизнь спасли, да? Но это вот первое. Вот еще один пример приведу. Черноземельский район. Естественно, далеко от вас находится, но мы все, наверное, знаем, мы все слышали, что некогда, процветающий, всегда был лидером по социально-экономическим показателям. Но на сегодня ситуация вообще глухая. Ситуация вообще очень тяжелая. Все хозяйства в связи с засухой уже поголовье сократилось. Был там мощный такой флагман Мук Ставропольский которые на сегодня там, от 49 тысяч по голове овцы осталось 10, если осталось. В других хозяйствах, ну, ады, валерия остающей, выдерживают еще. Но дело в чем? Дело в том, что опять у нас Бату Сергеевич в 2019 году привозит нового, молодого главу Виталия Крылова, который ранее работал в Москве дознавателем, потом стал адвокатом. 84 или 86 года Пайс приехал местные депутаты, которые реально разбираются в этом, пожилые, ну да, немолодые люди, которые знали, бились, не пропускали его, не утверждали, не утверждали, не потом как их продавили, на одного возбудили уголовное дело, на другого уволили с работы. Третьего тоже работу уволили. Одного жену с работы уволили. Стали на них давить, да, давить, давить. Они сдались и поставили этого в Что на сегодня? На сегодня Черноземельском районе вот зарплаты нет. Обычно вот в администрации нет зарплаты. Сельское муниципальное обозначение дотации не, не получает с апреля месяца. В, в МУПах, то есть в хозяйствах, уже возбудили уголовные дела за невыплату зарплаты прокуратуры. Я опубликовал пост, и мне начинают писать. И вот вчера описали то, что поза понедельник дали зарплату там, школам, там, местным учреждениям, но ну, администрация радио муниципального образования, библиотеки и сельского муниципального образования не дали. Прокуратура не реагирует. А не На части отреагировало. И вот так вот. И... Камыки, маленькие, все друг друга знают. И вот этот Крылов начинает на, на меня через друзей выходить, общаться, разговаривать. Но за что я его так, я вам скажу. За то, что в прошлом году, когда выборы были в му муниципалитет, нас в не допустили к выборам. Ну, мы... И тут я слышу, все друг друга знают, же, слышу, слышу то, что... Этот Крылов там, в Комсомольском, сказал, все идем на выборы, явка 80%, Единая Россия 90%, остальное отдадим ЛДПР. Я удивился, как молодой человек, который позавчера пришел в лавой районы, такие вещи говорил. То есть святое дело, да, то есть, священное право выбирать. Он этим пользуется, то есть угодить хочет ко своему главе в кассе. В итоге, вечером вот так собрал 4 человек, посадил в машину, изучил, а, по дороге сказал, как на, быть наблюдателями. Утром приехали, по -по посадили. Картина вообще страшная. Мы сидели до 12 часов, до 12 часов. Да, до, до 12. Ч -ч -ч -ч. Наши ребята считались. По, то есть я поставил на наблюдателя поселки Комсомольска, поскольку у нас там были все муниципальные муниципальном образовании это, кандидаты. Другие поселки мы не смогли, поскольку в других поселках не выдвигались и в районе нас сняли, в список коммунистов сняли. И мы в Комсомольске поставили 25% явка на избирательном участке. Средний по поселку Комсомольска. 25. Один человек на... В избирательном участке надо, надо сказать, сделать так. Но что они делают? Ну, естественно, ночью мы уехали, утром просыпаюсь, смотрю явку по Черноземельскому району, в общем, 57%. Как они сделали? Они в других поселках, Адыг, Боровой, Артезиан, 88, 90, 78, вот так, то есть, дописали. И вот это вот я сделал таблицу, скинул в интернет. Я точно знаю, они вот из представители избиркома признались признали, что... Вот эта таблица, вот эта ситуация была предметом обсуждения Центральной избирательной комиссии. Им задали вопрос, а если эти ребята вам сделают везде то что вы будете делать? И Хасик пообещал, разберемся. Да, Медведев, когда он председатель это назвали Медведевская премия по итогам года, он своим раздал. На огонь их 43 миллиона. Об этом никто не знал. Никто об этом ничего не говорил. В 2019 году, 30 -го декабря, ко мне, ну, поскольку меня все знают, я общественный деятель, мне присылают сообщение в одном из, там, из социальных сетей, я уже не помню, где вот я на платежке вижу Зайцев получил обязатель правительства, который пришел в июле, в июле 2019 -го года, в декабре он получает 5 миллионов рублей премии. Начинаем выяснять. Выкинул в соцсети, все возмущаются, возмущаются, никто не. За ничего, успехи. Ни, никто ничто не да, да, за достижение показателей называется премия. Да. Пошел, в главе написал. Дайте нам данные. Распределение по какому проходило, вот, по, по какому порядку. На каком восстановлении. Получилось так, что минсель, ой, Минсельхоз получил 1 миллион 800 премий. А Минцифры и Минприроды да, получили 4 300-4 То есть отраслевые министерства, мин, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство хоз, А Министерство здравоохранения вообще 1 200 получили что ли? Министерство образования там миллион. А, а эти получили большие деньги. Почему? Потому что Зайцев человек Хасикова, Джамбинов человек Хасикова, Идеев человек Хасикова. Говорят люди, говорят, я не говорят люди, что эти деньги им переслали, министры получили там по 3 миллиона, они вот с карточки сняли, пошли и отнесли. Люди говорят Это вот не моя информация, я не могу сказать, но, но я этому верю, что это именно так. И до сих пор нам вот депутаты Народного права, депутаты Международного права подключились к этому, писали в прокуратуру по этому поводу, когда я опубликовал эти данные, прокуратура на меня дело возбудила. Сказали, что у Убушиев публикует в сети интернет недостоверные сведения. Я пришел в полицию, мне показали бумажку. Просим проверить аккаунт с аналогом Бушиев за недостоверные сведения в интернете. Я юрист, я, я разбираюсь, да, я могу с полицейскими разговаривать. Я, я там же и написал. Прокурор не согласен, прошу, предоставьте достоверные сведения, а потом мы будем говорить, то не, не, не достоверный. И я написал заявление прокуратуры, что меня спасает, я, я сразу публикую, все видят новое действие, то есть я чистый, как на ладони. И я написал прокуратура берет это письмо, к ним отправляет в администрацию, вот главы, и говорят, ответьте ему. Администрация говорит, на основании порядка, а какой порядок, не, не понятно. Ладно это. За 20-е премии пришли. Тоже разделили. Но в этот раз, хотя бы благодаря тому, что мы шум подняли, не только голосорганы органы получили, они не разделили между муниципалитетом. Му му му му му я с главами района встречаюсь и говорю, вы хоть спасибо скажите. То, что мы дело подняли, что вам премия пришла в конце года. Они руки жмут, да, говорят, да, действительно, да, из-за того, что вы раскачали эту тему. Но естественно, везде есть свои люди, да, Но в том же министерстве, в том же, да, той же администрации, через родственников, через людей. Найдешь, там, спросишь, действительно так, да, так. Иногда сами пишут, нам зарплату не платят, пожалуйста, напишите, они на вас реагируют. Ну, вот так вот и делаем. Вот, вот таким образом, в отсутствии диалога с властью, да, мы работаем вот так вот, на сегодня. По выборам. Да? Я вот эти два года, поскольку я пришел в общественную политическую дело, два, два года я говорю, то, что нам, населению республики, необходимо научиться выбирать. Выбирать, то есть ходить на выборы. Сергей Александрович правильно говорит, что, что власти, партия власти, они научили нас не выбирать, не ходить на выборы. Я сейчас... Огромную деятельность проводим с молодыми, со студентами, там, с лицами до 30-35 до лет. Вообще ничего не хотят. Вообще ничего не хотят. Не верят. Не верят. Студенты вообще ничего не хотят. Я отучусь, я отсюда уеду. Я отучусь и отсюда уеду. Я говорю, Родина твоя? Что для тебя Родина? А вот Родина. Родина. что? И показывают так вот Родина. Я говорю, а что для тебя Родина? Объясни, что для тебя робит. Да. А что это? У Путина любит, что ли, так, да, да? Вот, вот по этой теме даже Госдума приняла за закон о внесении закона образования, изменении закона да, закон закон? об образовании, где будут преподавать в школах патриотическое воспитание граждан. Предмет такой. Предмет такой будет. Даже есть. то есть власти. Государство будет учить наших детей, как родину. Они подменяют понятие, здесь я считаю да, так, то что они подменяют понятие любовь к родине с патриотизмом. Они хотят, чтобы мы любили не родину, не свой там уголок, свой поселок, своих соседей, да там, речку, где ты я, я, купался, тут-то, тут тут, тут, тут, тут там, Они хотят, чтобы мы любили власть, вот. любили государство. Когда я считаю, когда власть вносит такой законопроект, где учат нас да, то, человек, любить родину, значит, власть не любит свой, свой народ. Ну, где-то да. есть самодостаточные регионы, там они, конечно, дети будут воспитываться. А воссталы и будут. вот и из-за этого вот. И я разговариваю со студентами, они вот так и говорят, они путают, их уже запутали, они не, не понимают, что такое любовь к своему малому понимаете? Очень тяжело, где, очень тяжело разговаривать. И за это мы всегда говорили. Вот я всегда говорил и говорю так. Право выбора для нас священно. Вот, Вселенная, Бог там. Нам дали всегда право выбора. Мы утром просыпаемся, мы всегда там, выбираем себе одежду, какую воду пить, да, телефон какой-то, друга, жену себе выбираем. Да. Всегда у нас право выбора, и, и, и мы этим отличаемся, живые су су существа, то есть люди. А когда у нас стоит право избрать того человека, кто будет руководить совхозом, сельским муниципальным образованием, районным образованием, республикой, страной, мы говорим, а ладно. Я считаю, что независимо от того, что там кто ты, рабочий, крестьянин, водитель, Участник боевых действий, оператор, юрист. Мы должны ходить на вызов. И учить этому детей. И наша сейчас огромная прослойка, это наши дети. То есть 18-35 лет. Мы разговариваем с ними. Вот вчера ехали с одной девушкой, 32 года. Она говорит, ну как папа скажет мне, я буду голосовать так. То есть нам еще, взрослому поколению, в Желательно проводить работу со своими детьми именно чтобы они шли. Потому что так именно тяжело достучаться. Очень тяжело. Mm -hmm. Спасибо вам за то, что меня послушали. Mm -hmm. Это весь я, мне кажется, да? mm -hmm. да. О, Теперь насчет а, значит, выборов. Я иду на наблюдать. Еще девочек вот своих тоже пригласила. Поли Сергеевны, мы ее поддерживаем. Ольга Сергеевна, у нас очень хороший руководитель. Очень хорошая. Она сильно болеет всю работу. Не все получается. Почему? Почему? Потому что у нас очень сложный район. У нас сложный. Как голосование, вечер подтасовка, вечер фабриковка. Это у нас делают. Есть такие у нас фабриканты. Поэтому здесь ее никогда не вините. Мы в защиту всегда за нее пойдем. Она умница. Вот. Значит, насчет наблюдателей. То, что три человека даете, это мало. Если мы хотим выиграть процесс, мы должны биться. А чтобы биться, мы должны Каждую секунду, каждую минуту заглядывать, как лицам в Ничего не, не пропустить. Мышка, чтобы не пробежала в эту урну. Для этого нужно делать так, чтобы мы работали. Я пошла бы с без денег. Но у каждого свои потребности. Поэтому нам нужно на каждый участок по два наблюдателя. Это минимум. У нас три, а два участка. Как мы будем? По мне придет, Люда сменит. А кто? Любовь Андреевна сменит. Нету человека, поэтому четыре человека. На это жалеть финансы не надо. Это раз. Второе. Должна быть атрибутика. Атрибутика больше. Почему НДПР столько кучу визиразма, рассыпает и другие партии много? У нас атрибутики мало. Чтобы нас видели, чтобы нас знали, что мы есть. Чтобы нас видели. О, Дальше что? Значит, насчет наблюдателей я сказала. Так, Еще нам нужен человек сверху, целисты. Сюда обязательно наблюдатель, который будет контролировать работу наших этих из районных район, да. не избирателей, а вот участковую комиссию. И да. Нас они смотрят, да, они нас смотрят, что мы здесь есть, но это постольку. мы местные, нас могут и не бояться. Вот. А когда уже есть представители целисты уже ой, уже будут бояться это делать. Вот, поэтому обязательно нам нужно. Не знаю, как в других районах, но у нас это очень хорошо подготавливается, фабрикуется. Поэтому если хотите выиграть, чтобы наш район вышел на первое место, значит это нам нужно. Так, еще что за будь-бы сказала на чудое время, полицейские – это единая Россия, yeah. они починили. Поэтому своих нужно людей ставить ночью, чтобы мы, наблюдатели, no. своим оплотом днем, мышка не пробежит в урну, а вечером, как только мы, я так поняла, наблюдатели должны до конца дня быть. Так? Да? Пока не, не пересчитают. А потом, когда все это все складывается, вот тут полицейские и наш коммунист кто-то должен быть. Из каких-то мужчин наших. А вот Женщины бы... не будут сидеть. Из мужчин кого-то там... надо. Вот две ночи, ночи да? Две ночи, ночи да? Ну, да? Две ночи. На две ночи можно посидеть. Ради плохого ну, дела. Скрывать. Я за вас. Заглазник? И Лич. Да-да. Идешь? Вот давайте между собой. ну нет, я нет. Да, да, да, да. Да, да. да Вот там ищу его, да, возможно, Нет, Не, ну я же так и так не буду наблюдать. Перепрятатель играет. Ну нет, значит, надо надо, мы... надо. надо надо, например, мы... не надо. надо. Вот. Да. Так, что мы еще? Мне все школу развалили и ничего не сделают. <с> <с> значит, я хочу сказать, ну, вы, наверное, слышали по телевизору, что Единая Россия предложила, значит, не собирать митинги, то есть не выступать перед народом. Ну, это сказали партия и справедливая Россия. Поэтому, если они будут запрещать митинги, нам надо, чтобы были буклеты, чтобы больше было пропаганды. Сейчас нету пропаганды. Осталось уже 50 с чем-то дней. 55, по-моему, или сколько? там Где-то, да? Где -то, да? да. Я, а то, ведь было как, вот, прошлую, осенью, выборы в местные районы, местные, местные органы. Ничего не было. У нас не было. Информации никакой. Тоже пандемия, пандемия нельзя было встречаться с людьми, поэтому надо, чтобы больше было агитации, чтобы люди видели, что такое представляет собой Коммунистическая партия Советского Союза и Российской Федерации.